Я его усадил всё, вообще. Тут не только грибы растут, но и зеркала. Дерево, дерево с корнем. Раз, два, три. Мы идем к шуру фундамент. Ветки летят, деревья падают. Шишика едет. Болото все расступается перед колесами. Спасибо тебе. Да на здоровье. Смотри, практически, да, сиди. В речки некогда большой речки. Сейчас уже ручей. Лели. Дальше дороги нету Приходится идти вдоль ручья пешком Шиширка остается здесь А мы вперед Нам с тобой без этого никак А что это такое? Кто это вообще? Это детям, что ли? Нет, догадайся Не знаю, волк? Еще попытка я тебе рассказывала, у кого желтые зубы. У грызунов. А что это за грызун-то такой? Подумай. Не знаю. На плотины кто строит? А, да ладно! Серьезно? Блин, какие у него зубы-то, сори. Смотрите, ребята. Это немножечко не то. Как не то? Вот кость зубы. Вот она так должна быть. Видишь? Нет, вот здесь она, вот. А! Вот. Ну вот да. Жалко так. Уж ты А я хочу эти кульки. Да, берем тогда. В общем, один маленько с потерями, а так в принципе, его. добытчики мы с тобой нашли. Прикольно. Слышь, какого мы с тобой монстра тут? Чуть-чуть прошли вот как раз от э, того места, где. Нашли кости И вот здесь, смотрите, полюбуйтесь Как раз-таки плотина Выстроенная вот. вот давать их Маленький, я тут Я здесь Я тут, я там, я везде Я с грибами Я с грибами Вот, вот. он Ты что жарил, Да, да. Короче вот это называется соркасыф австрийская. Ну, Ее можно есть. Да. Но она не очень вкусная. А ты же ел. Ну ел, а мне не понравилось. Давай, Сёпа. Алеш, горячку, смотри. Да не, она еще видишь, она еще не полностью спускается. Медведь и валежник. Не сегодня. Эти мозги. <связывая> <Кто> <связывая> строчок гигантский еще один попался вообще-то они не один раз тут могут еще быть ну тут так выглядит свеженько кармашка там не убрось тогда а, окопы времен войны <связывая> <связывая> нафига сигнал такой я думаю нам надо туда надо. Ну что, у кого-нибудь есть желание железо отсюда нести? <свес> Мы берем только там, где можно подъехать. Ура! Вик, ура! Я, он, говорю, найти. Выпадает! Не знаю, давай я посмотрим. Вик, давай! Давай запечатлеть! торжественная ее уже видно да, Зачи, вот, да, она. вот она выпала мы даже ее не трогаем да? вот, она. вот она вика вот она монетка империя Ой, что ли что убитая ну как не может быть водички нигде нету что непонятно что за монета но это монета какая-то монета да медная кстати монетка да ладно Чешуя! <смех> Вон она, Вот она. Черник, видишь? Ну явно чешуйка. Да. Да? Да. Я говорю, просто... чешуйка. Но... Зря, Вон она. <смех> чешуйка. Там? Чешуйка. Чешуя. Что там она Грозного? Так, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Вот, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, вот, одна а монетка, монетка, в общем, и смотрите, что у меня попался, сигнальчик был первый, сейчас было тихо-тихо-тихо, и здесь у нас да. чешуечка, но это явно чешуечка. О, хорошенькая такая Мы не зря шли, не зря. Не зря. Проделали, не этот не зря. Проделали этот путь. Да. Чешуя, Александр, надо сразу да. сюда ехать. Да, смотри, копеечка. Александр, суди. Александр. Ого да. себе, класс. Смотри-ка, да монетка. Нет военного здесь. Да, я а, оборот. Нашел, вот здесь плохо здесь я отмыла, природы, да. да. Воды-то было мало. Записки начинающего комрада. Сначала сюда, сюда, сюда, вот, умное что-то. Что-то -то тоже интересное. Это даже не, не сарапой mm -hmm. Вот, ребята, Николашка, копеечка. Mm -hmm. Не знаю, пломба, не пломба, это непонятно. В общем. Надо мыть. Вот. Возможно. Да. Yeah. Тут все надо мыть. И цари разные, смотри, Одна копеечка. Хрень, короче, обман, обман. Сначала думал монета, а это, короче, какая-то хрень тяжелая, прям бы такая. Похоже, был Ладно, это всему... до монгол. Да, монгол. Будьте здоровы, живите богато. Все, закончились наши поиски сегодня. Мы возвращаемся домой. Вот сколько мы насобирали грибков. Обнаружили, в общем, фундаменты. Там ребята О, у нас да. нашли там очень много разных находок Деревня сгребленная в кучу. Да. Вон какой топорик. Смотрите, топорик несовременный. Да, это кстати, топорик, старый топорик уже древний. Очень... Древний, да. Древность. Вот. Икону дать часть нашли там. Ребята, в общем. Мы ходили там чуть выше. А они пошли вот туда и обнаружили вот, то, что вот эти вот дома как стояли и просто вот туда в кучу сгребли. Вот. Спасибо, что вы нас смотрели. Вот, ребята Подожди, все... здесь еще находочки покажем. <coughs> да, обязательно. <coughs> Ой, кашель. Все, пойдемте, быстрее, да. а то в темноте по лесу ходить как-то не айс, не забывайте нам еще домой ехать по этой дороге. Грибы жарить. Сегодня вообще сверх того, что мы могли сделать Сегодня мы совершили путешествие до первого урочища Первого урочища покопали В общем-то потом оставили наши машины Пошли на другое урочище Там пока ходили, гуляли вдоль ручья В общем километров, наверное, 5 мы в общей сложности прошли По лесному массиву и дошли до урочища, до второго Там погуляли Сегодня такое классное, великолепное путешествие получилось По находочкам вот сейчас покажу вам две копеечки у нас 26 -го года. Вот ранний советик, красавец Николай первый. Ой, первый говорю, Николай второй. Копеечка, да. полушечка. 1735 год. Даже чешуйка у нас имеется одна. Да, Саша хабар, да. поднял. Монетка Александра. Копеечка. Крестик вот такой, к сожалению, правда с утратами. Но тем не менее, тоже великолепная находочка старая. Суть сегодня, конечно, была не в находках. Суть была сегодня в нашем путешествии, чтобы собраться с друзьями. Э, весело провести время, отдохнуть с душою погулять, вот и нам это помогли, конечно, такие вот э, такая великолепная техника их, вот. потому что мы ехали реально сегодня по грязи Месу прям просто этот трэш был. Мы сегодня прям под собой все прям мяли, деревья падали, в общем, глина все грязь летела, ну и мы ехали. Кажется, вот. что Шишига вот наших друзей, ребят, нам помощь была. Вот. Сегодня классно, сегодня великолепный был день, прекрасный. Вот. Хочется еще раз пожать руку вот, нашим ребятам. Спасибо огромное. Ольга там э, пока сейчас, в общем-то, готовит провиант. Все. Сейчас будем уже потихоньку собираться, в общем, домой уже темнеет уже. Разбойник. А да, что как, вы скажете? Как, как Что? С дороги сбились? Да, потерялись, как обычно. Буханку потеряли. 20 километров. по Буханки никак, да, мы. Ну а как? Буханку что разобрали? Вроде бы Хабару дорогой подарок. просто! Да. Он там, не там поехал, он сюда по Жестко здесь я чувствую. Да, тянет. Смотри, тянет вообще, да? Тянет, тянет. Да, да, не... Монстр! Слоу, Прикай! Я вот буквально минуту до этого довязал, что трос был лучше да, вот, ну, бы ты не говорил вообще. Там секунды есть, попробуй, я доехаю. Трос порвался. Трос порвался, пару разбили. Хорошо, с салон не прилетел. А? Ну что, стартуем? Да, стартуем, едем Сейчас, сейчас, сейчас, Все, поехали!